Начнем э, разговаривать о персональной стратегии, о том, насколько это важно, о том, что это такое и почему персональная стратегия – это важно. Почему я делаю прямые эфиры? В первую очередь, потому что э, это помогает другим людям понять, а что такое персональная стратегия. Понять и осознать, зачем вообще человеку персональная стратегия. Что происходит с ним, какие происходят с ним изменения, что он вообще чувствует при этом. И самое главное, что персональная стратегия – это некое потенциальное развитие человека через его собственную внутреннюю осознанность его внутренняя осознанность, она формируется через постоянное делание. Так вот, одним из важнейших элементов делания является как раз и чтение. И сегодня наш прямой эфир посвящен тому, что у нас в гости Сергея Дмитриева. О, привет, привет, я рад тебя видеть. Привет. Ты меня слышишь хорошо? да, слышу, вижу, отлично. Отлично. И я тебя слышу, вижу. Отлично, да. Я только что пытался рассказать, почему так важно чтение для человека и почему вообще понятие чтения является составляющим элементов его внутреннего саморазвития. И прямо вот когда я увидел среди твоих тем на твоем блоге почему я читаю или нет, зачем мы читаем книги, да, то однозначно мне вот э, очень захотелось с тобой на чем поговорить, и я вообще очень рад тебя видеть. Супер, взаимно, мы тоже рад присоединиться, мне кажется. Ты на работе я... или дома сейчас? Я дома сейчас. Дома? Слушай, да. неужели у дома у человека тоже скрам по полной программе? Да, но ну, у меня рабочий кабинет, поэтому тут вот Это твои личные цели. Расскажи нам буквально немножко, потому что так интересно то, что находится за твоей спиной. Это что, личные цели, Это декомпозиция ну, твоей работы? Это по работе, это я планировал поддержание курсов обновлять. Вот, угу. вот этот, который мы смотрим, это про скром мастерство И угу. здесь как раз есть большущий блок про личное развитие, личностное развитие. Вот. приглашение я с удовольствием с тобой вместе поработаю. Вот. И там чтение, оно же в том числе и, и участвует, потому что одна, один из способов поглощать знания, он про это. Вот. Здесь Серьезно? такая же, такая <связываем> же карта <связываем> есть про а, владельцев продукта, продуктовиков, людей, которые запускают идеи от и. Круто, круто, круто. А, и здесь тоже некие там ну 9 областей важных или сколько их нас ну, получилось в итоге 8 mm -hmm. а, и все равно начинается с знай себя да то есть ты как продуктовик все равно знай себя в первую очередь там, свою роль какие-то скиллы должен обладать там коммуникативными до да, лидерскими и за чтоб ты не взялся мне кажется в этих штуках все равно есть история прочтения вот. Слушай, буквально одну секунду, коль мы уже посмотрели на эти вещи. Как каждый из нас, простой, обычный человек, может использовать вот такие поверхности со стикерами, чтобы упорядочить твое мышление? Дай какой-нибудь самый простой там, э, не знаю, прием для работы. А... Ну, вот выплескивать что ли мысли из себя на стикерах, не думая, не... Сейчас прием. Не думая ни про цвета, ни про смыслы. То есть просто сначала я опустошаю голову. Да, вот есть тема, и мне надо mm -hmm. опустошить голову, чтобы мысли, потому что они начинают повторяться, раиться и ты зацепляешься за одну и ту же несколько раз. Чтобы этого не происходило, я просто беру чистые стикеры, маркеры начинаю просто строчить. вот И сначала получается Круто. просто вот такой дамп да, памяти на столе перед тобой выброшенный. Вот. И когда ты исекаешь писать, дальше начинаешь смотреть на них просто чуть-чуть, что отойдя там в сторонку, и начинаешь просматривать, а есть ли тут какая-то структура, есть ли какие-то кластеры. Да? Вот. Начинаю потихонечку перекладывать их на столе, как мне почему-то чувствуется, что они исходятся. После... Ты их начинаешь группировать, причинно-следственные связи искать. Да, да. И, и, и таким образом выкристаллизовывается некая структура вокруг которой они как-то вяжутся, и вдруг у тебя на эти кластеры появляются правильные названия. У тебя там, тебе хочется что-то переписать, что-то переименовать. Назвав кластер, ты вдруг понимаешь, о, ну если он так называется, то здесь же дырки есть, вот такие-такие-такие. И, вот, и эта штука, она очень, ну, прям, это быстро, это наглядно, и очень помогает структурировать там свое мышление на, на ту или иную тему. Супер. Спасибо тебе большое. Даже вот первые секунды нашего эфира, они уже практически, они уже очень полезны. Сергей, скажи, пожалуйста, вот с точки зрения, вот я даже сегодня афиши делал, я, Сергей Дмитриевич, читаю книги, а ты? Зачем ты читаешь книги? Для меня, ну, я тот самый блокпост, который тебя задел, да, вот из-за чего эфир-то случился. Я думаю, мы не все слушатели его читали. Мы можем как-то... Я дам краткую суть. Давай, вот так, давай, да. супер. Вот, потому что я там в блог-посте описывал ну, пару, пару полезных типов бизнес-книг. Бизнес mm -hmm. да? И один из этих типов я назвал книги, которые позволяют тебе что-то сейчас в ней прочитать, чтобы решить какую-то насущную проблему. Вот у тебя бизнес... Вот у тебя там, не знаю, трафик не идет, да, или там маркетинг не маркетится и продажи не продаются. Есть совершенно конкретная задача, и ты понимаешь, о, вот книга, она именно про это. Я сейчас ее открою, полистаю, вырву из нее инструмент, который завтра же применю. Круто. Вот. И это ключевая штука, потому что, ну, есть само собой категория книг чтения ради чтения, да, но если мы про бизнес книги зачем мы читаем бизнес книги, то для меня вот чем меньше разрыв между я прочитал, ее даже всю читать не надо, как говорят, и увидел инструмент и понимаешь, что мне сейчас вот к этой конкретной проблеме применим он и это можно делать уже сразу. И вот Слушай, классно. Книги, да, эти книги, которые вот добывают кусочек знания, который адресует конкретную проблему. Это круто. — Слушай, так я, я тебе просто задам вопрос, знаешь, мне интересно так, у меня ну, как бы книги, они на столе, то у меня стол чистый, то вдруг много-много книг. Ко мне подходит жена и говорит, слушай, ну ты же эту книгу читал уже 22 раза, вернее, да. скорее всего, ты ее даже не читаешь. Я просто вижу, что она у тебя лежит на столе. Но я как раз, как и ты, открываю, когда мне что-то нужно. Я точно да. знаю, что в той книжке что-то подобное было. Быстро нахожу, быстро читаю, беру инструмент, закрываю и уложу. И получается, что я-то себя корил о том, что, блин, я ее не читаю от корки до корки. А как uh -huh. я правильно делал? Мне кажется, нету правильного, неправильного чтения книг. Да? Есть, есть зачем, зачем а мы сейчас в нее залезли вот Если зачем было твое, что у меня же вот задача же, она конкретная сейчас, то понятно, засесть за чтение толстой 300-страничной бизнес-библии было бы неправильно. Вот. Но и ты себе искал инструмент, ты его нашел, и это прекрасно. вот Там, опять же, в том же блокпосте я написал некий второй тип книг, да, которые, а, ну вот, нет этой проблемы в бизнесе, но читай, у тебя не было никакой проблемы. Ты начал mm -hmm. читать книгу. И ты вдруг понимаешь, идентифицировал да у меня столько проблем, оказывается. Да, тебе вскрывается некий новый пласт знания, новая точка зрения, новая какая-то идея, которая подсвечивает места твоего бизнеса, где ты еще не светил фонариком. Да, ты. И ты понимаешь, черт, так здесь же дура у меня. Да, там, там. И, и появляется вот это новое осознание новой проблемы. Его, его не было и ради этого тоже стоит читать кажется потому что э, ну как бы вот выискивание своих э, э, это, ну, как, это это то что то что мы не знаем что мы не знаем да? это, это как... получается мы берем этот цикл бессознательного знания и вытаскиваем одну из зон в которых мы раньше даже не думали о ее существования да да это вот этот blind blind zone да там то что ага. в зеркале заднего вида не видно как бы и в боковом тоже не видно, а вот ты тут вдруг повернул голову через плечо, а ух ты, а там, вот смотрите. Вот, и мне кажется, вот эти, это чтение, оно больше, оно больше, ну, ты не знаешь что ты там ищешь, да, при этом это вот, ты взял книжку, начал читать. Мне вообще кажется, не зазорно отложить. Меня, я страдал этим очень много, когда, ну, по молодости, вот я не умел откладывать книги, я читал от корки до корки. И мне казалось, что я какое-то преступление совершаю, прям реально когда вот я ее не дочитал, то есть прям вот я понимаю, знаете, в середине книги, что какой кошмар, как, читать же нечего дальше, вот, но я понимаю, блин, этот человек старался, он ее писал там, да, и я сейчас вот отложу, нет, так не должно быть, я вот мучил себя дочитыванием книг, и через это прошел, что как бы, ну, оказывается, я не знаю, там, со временем я научился отпускать эту мысль, что <свят> ну, для каждой книги есть, наверное, свой момент в жизни, когда ты готов ее читать, да? или когда она тебе нужна. И если она тебе не нужна сейчас, в данном моменте, то, там, вот, заставлять себя и устраивать эту, <свят>, там, процедуру по, экзию, там, по... насилию, да, над <свят> собой, это не обязательно. Ты, если... ты знаешь, я, кстати, обратил внимание недавно, я, как бы, с одной книгой работал. Потом ее, ну как бы там все, для меня она была понятна, структурна. И тут я случайно при подготовке к одному следующему мероприятию, думаю, открою. И думаю, о, ничего себе, а тут это, а тут и это, оказывается, а тут это еще есть, а тут вообще это есть еще. Думаю, ничего себе, а я тоже ее списал эту книгу. Mm. Почему так происходит? Uh... Мне кажется, потому что мы растем, мы как люди меняемся. То, что вчера было не актуально, сегодня становится актуально. Приходят иные контексты. Да. У нас, ну, мы же вот на самом деле нам всем кажется, я это я, я не меняюсь. Да? Но если глянуть на себя, ну, потому что мы себя видим каждый день. Вот, но если глянуть на себя в разрезе там даже не знаю месяца, года назад, поглянуться то ты понимаешь, что я уже совсем не тот я. Ну, на самом деле, от того меня вообще ничего не осталось. Даже на физическом уровне <laughs> ты, я уже другой, да? Не говоря уже про все, что у тебя в голове творится. Вот, поэтому мы другие, все вокруг нас другое. И на самом деле, каждое утро просыпается какой-то другой человек. Уже да. другой, да? Уже, уже другой, да, человек. И поэтому завтра книга, отложенная вчера, может оказаться вполне себе вполне себе в тему там и вот ты сказал интересную штуку тоже про перечитывание да? то есть часто ты одну и ту же книгу можешь читать но в разные моменты времени то есть я, я очень много у меня там когда я читаю я помечаю пока я читал бумажные книги я брал маркер я, прям с собой всегда я маркер. тоже всегда беру да вот. маркер и значит я выделяю ну, у меня прям целый процесс да и после того как вот ты на этого на я еще прихожу и делаю mind map, я делаю карту книги вот это я еще пока не дорос вот. ну у меня волнами это, да, знаешь вот. но у меня точно я понимаю точно что э если книга очень прикладная и содержит в себе много инструментов, я ее обязательно вот для... Да, я ее да, map, обязательно да. хочу разложить. И у меня есть там отдельная, ну, куча, отдельная папка с майндмэпами, где я, а, там, вот здесь прикладные инструменты. Сереж, на секунду, применять. буквально, поделись, пожалуйста, инструментом mind map для каких целей, почему важно, зачем. А, это, вот ты, да, про, ты про стикеры нам только что дал, супер практичный mm -hmm. инструмент. Скажи еще про майндмэп что-нибудь. А майн любой другой способ наверное то есть для меня это способ э, структурирования э, и переосмысление того что прочитал ну то есть опять же мы все разные и каждый из нас э, это тоже сейчас немножко собьюсь отвлекусь у меня э, ну вот это про выделение да ты выделяешь эти книги uh -huh. все время потом появились айпады и и я начал там выделять э, потом я увидел в кинглах что они начали показывать, а вот это выделяют другие люди. Ух да? ты. И, и сейчас там в Kindle ты смотришь, и они там вот эту фразу, там тысяча человек, человек выделила. Слушай, крутая штука да. вообще крутая. Я начал, у меня был период, я прям открывал Kindle, брал книгу и бегал исключительно по этим штукам, потому что ты достаешь суть книги так, как ее видит очень много людей. Да? То есть, ну, когда тысяча человек подчеркнула что-то в книге, а, ответ, ну, там что-то есть, да. Вот. Но самый кайф, когда я начал изучать вот эти штуки, дальше меня уштырила э, вот какая мысль. Стопудово люди отмечают разные вещи. Да? И то, что выделило большинство, на самом деле меня не очень интересует. У меня дальше родились две идеи. Это не воплощено в Киндли, дарю Амазону, если они это сделают, фантастика будет. Э, первое. Я очень хочу попробовать идентифицировать людей, которые отмечают в книгах те же самые строчки, что отмечаю я. Круто. Условно, совпадение на 90% там, процентов и выше тех вещей, которые я подчеркнул в книге, для меня, скорее всего, идентифицирует человека с похожим образом мышления. Шансы, что он единомышленник, велики. да? Или еще что для меня польза. Я могу брать книги, которые он читал, и брать его выделения и это будут скорее всего мои выделения потому что смотри там 10 предыдущих книг вы одинаково сним от маркировали да? это будет охрененно ценно потому что я ускоряю чтение но через призму людей которые мыслят, как я, и достают те элементы из книги, которые, как я, оно ускоряет. Слушай, классно. Вот Маша Мазепа, привет тебе большой, она ставит нам кучу лайков, сердечки и, и огонь. Сереж, а Сережа, скажи, ну, вот смотри, получается… Погоди я не договорил, там есть еще второй элемент. А, давай-давай-давай-давай. Да. Потому что Амазон же не, не может сделать одну часть наверное, без второй. Вот. Вторая часть, мне очень интересны люди, которые вообще по выделению со мной не совпадают. А, потому что это люди, которые совершенно по-иному смотрят на мир. Да? Это человек с каким-то, ну, то есть вот мы с ним противоположности. У нас э, гигантский разброс в мировоззрении. Да? Но он же тоже достает из этой книги полезности. Поэтому вот эти вот два прям э, топ 10 там людей, которые мыслят как ты, и вот книги, которые они читают, и вот что там у них э, помечено. А вот смотри десяток там людей, которые мыслят совершенно не как ты которые отмечают вообще другие вещи в книгах, не, не то, что ты, и тем самым ты докидываешь себе, возможно, вот эти самые слепые зоны. Слушай, но пока нигде не реализовано такое. Нет, такого нигде нет. У меня была мысль запариться прям этим делать, потом я понял, что это очень легко копируемая вещь, что, ну, условно, ты упоришься, много чего сделаешь, завтра Амазон эту фичу запилит за, там, за два часа, поэтому я вот как-то поостыл, но как идея, конечно, мне, мне кажется, прям, я бы хотел. Я бы хотел. Ну, я думаю, что может быть просто рано или поздно он появится. Ну, да, я Смотри, надеюсь. как классно. Ведь ты на самом деле сейчас вскрыл гораздо более глубокую тему. Это такой глобальной кастомизации всего, да? Книги, которые ты читаешь, там, сайты, которые ты смотришь, там, информацию, которую ты получаешь, выводы, которые ты делаешь. Там, вот, вот, в принципе, еще чуть-чуть, и наши локальные компьютеры, они раскроются. То есть ты презентацию делаешь, там, например, на какую-то тему, да? А, а, например, тебе там, слушай, а вот здесь там логический ход может быть такой, например, вообще было бы круто. Я на самом деле на эту тему думаю, что я готов, наверное, это поднимаются вопросы сразу проивиси, да, насколько ты хочешь открыться миру, но, продолжая эту мысль, я готов открыться миру, условному дропбоксу, представь, я в дропбоксе храню всю свою жизнь, все файлы. У меня например, в Google Docs. Вот, ну или Google Docs у кого-то, у кого-то там Apple Note, да, у кого что. Но Uh, вот любому держателю такого пространства, да, информационного, uh, моего, я готов дать им разрешение рыться в этих штуках uh, и... Искать смыслы какие и Искать смыслы и показывать мне людей, но ну, вот этих двух категорий. Я очень хочу знать, кто мои единомышленники в этом мире, да, кого заботят те же темы, что и меня, у кого, блин, стартапы там, у кого там не знаю, чтение, у кого система образования, да, кого от чего шпирит. Но это же видно через наши документы, через нашу переписку. Конечно, конечно. Вот. Заметки вот. те же самые, да? Да, анализировать заметки, например. И, то есть я готов отдать этим компаниям право рыться в моей вот этой истории, само собой, там, не человеком да, рыться, а роботом. Роботом, вот. да. И чтобы робот матчил меня с людьми, которые, которые там, а, похожи, б, очень не похожи. Слушай, ты, по сути, сейчас... Я, ну, как бы, рассказал некую новую, новый алгоритм социальной сети будущего. То есть, если Facebook начался с того, что какое лицо девочки тебе нравится, хорошее нехорошее, да, mm -hmm. и мы там, в принципе, реализуем какие-то эго эгоцентричные вещи, выплескивая туда, смотрите, как я красиво пишу, или смотрите, какая классная мне фотка на Бали там или еще что-то вот ты совсем про другое сказал то есть это такой знаешь там darknet нового поколения там да или интеллект нет получается да но меня просто очень на самом деле интересует вопрос там вообще мышления нашего человеческого да и образования, потому что ну, вещи эти связаны очень плотно и, и, и на тему книг это, кстати, ну, что та тема, что та очень ложится, потому что книги, она что неотъемлемая часть образования, что неотъемлемая часть мышления, да, и поэтому вот э, для меня эти все истории очень завязаны вместе, книги позволяют… Наверное, Я вы... уже один листочек исписал, беру следующий. Давай, давай, давай. Ты потом выложишь конспект? Да. Вот. Да. Еще раз Вернемся к книге. Что может дать человеку, который задумался о себе чтение, и наоборот, если человек начнет читать, начнет ли он думать о собственном развитии? <связывая> Не факт, мне кажется. Ну, то есть, мне кажется, очень многие читают ну, неосознанно, что ли. Да? То есть вот, вот книжка... Прикольное название, или друзья посоветовали. Там, кстати, еще можем потом обсудить еще этот феномен, знаешь, накопленных, непрочитанных книг. У меня этот прикол не стоит там. Но мы потом до него доберемся. А пока поговорим, что вот есть это некое чтение, которое я называю неосознанным. Когда, ну, я читаю, потому что я читаю, не очень понятно зачем. Да? Кто-то посоветовал, это не, не твой запрос был изначально, да? ты, ты не искал, просто сказал, слышь, классные книга, и ты начинаешь ее читать. И когда это так, то мне кажется, шансов найти что-то в ней довольно мало. У тебя, у тебя как бы нет цели, да, по сути, с этим чтением. И интересный эксперимент, который можно попробовать поставить, ну, это просто поиграть, да, это очень легко делается. Попробуйте читать книги э, с целями. Вот, ты ставишь себе цель на а чего я хочу?» от прочтения этой книги. Это прикольный ментальный эксперимент, который там, ну, во-первых, позволит научиться, наверное, не прочитывать все. Ну, потому что, если у тебя есть цель, то а о я все читать?» Вот оно тут же не про мою цель, но, значит, я побежал. И это тебя расслабляет, да. Ну, то есть, вот я себя отвечал именно так. У меня была вот эта фишка, что книгу надо дочитать от корки до корки, и когда я переключился на чтение через цели, да, вот есть цель прочитать что-то там, мне надо из нее, из этой книги, мне надо что-то конкретное, и тогда ты начинаешь, а, ну окей, перелистываю, и это стало, ну, как-то вот плавно, я начал учиться перелистывать и не бояться, что ничего страшного не случилось, слышь, захочешь прочитать, вернешься, вот но это добавляет смыслов, да, потому что ты начинаешь вдруг охотиться за чем-то, у тебя прям вот эта штука, когда знаешь этот эффект, когда ты там ну вселенная начинает тебя направлять туда, куда твое внимание направлено. Там, не думал ты о машинах, да, вот начал вдруг сказал я Вольво и теперь тебе все Volvo кажется вокруг. Такая же штука работает с книгами, да? у тебя есть какая-то мысль, какая-то цель, начинаешь их листать, вспоминать и блин у тебя находятся эти абзацы правильные, предложения, которые вот про это. И ты начинаешь достигать той цели, которую ты сам себе выставил. Прикольное упражнение, всем советую. Отлично, вот. спасибо. А, Что-то я еще хотел в эту тему рассказать, но забыл. Чтение по целям, очень клево, очень классно. А, как набирать книги? Просто, Просто... по там зашел там в литрез, назвал название повалилась если как ты отбираешься ты знакомишься ты ли заранее с авторами делаешь или какой-нибудь там ну, как бы research, причем читать эту книгу или не читать ага. у меня были много подходов к этой теме вообще что читаю что не читаю начиная от там, рекомендации да? люди рекомендуют потом я как-то начал смотреть одной рекомендации не всегда достаточно я начал их по рекомендациям сортировать а вот эту порекомендовали 8 раз а вот эту 7 да значит берем ту которая 8 читаем. ну вот в результате всех этих экспериментов я все равно пришел к тому что слушайте мы настолько с разными контекстами входим в чтение что вот это вот ранжирование, оно ни к чему. Но ну, я понял, что мне это не работает, ранжирование. То есть ранжирование позволяет читать то, что популярно, условно. Да? Но оно не позволяет читать, а что мне сейчас надо, а что прикладно, а, а какая у меня сейчас а, цель, задача, мой контекст. Там, какую жизненную задачу я сейчас решаю. Да? О, класс! Под, под что оно мне? То есть вот чтение через решение жизненных задач. А и это, это поменяло, это как бы стало неинтересно смотреть. Я же не могу у человека стырить контекст, понимаешь, почему он прицепился к этой книге, да, или почему он ее взял с полки. Вот. Это тоже интересная мысль. А можно ли как-то доставать книги с контекста, рекомендацию с контекстом? Можно как-то выудить из человека? Я могу как-то спросить Ром, слушай. У меня контекст такой, смотри, у меня там, да, вот, крокодил не ловится, не растет кокос на предприятии. А, а, а ты вот для таких штук, когда-то был ты в таком, ты что-то читал? В таких ты что-то читал, да. Да, Круто. и тебе самое интересное, а тебе что-то помогло из того, что ты читал? Вот Слушай, буквально на секунду тебя на паузу поставлю. Знаешь, я вот о чем подумал. Ведь эм, очень много бизнес-книг про успешные компании рассказывают нам о том, как конкретному руководителю в конкретной ситуации с конкретными ресурсами, с конкретным рыночном моменте, с конкретной командой, с конкретной историей, этой кому удалось uh -huh. сделать успешную компанию, и вот они 1200 и успешных. Но я потом до да, меня доходит, так, ребята, повторить же это вообще невозможно. Конечно. И это, мне кажется, как раз, ну вот эта ловушка до да, успешного успеха, это касается и тренинга всех каких-то моделей успешных. Вот люди там что-то у себя завели, запустили и оно полетело. И да, вот она, вот он кейс, вот все расписано. Так, он до этого 15 лет в эту тему стучал, стучал, стучал, Кон а потом он Поэтому мне кажется, я пришел абсолютно к тому же выводу, что вот это все бесполезняк ну, То есть книги про успешный успех, в них есть польза, но совершенно не там, где люди смотрят, на да? люди ищут там пользу. О, я сейчас повторю успех этого красавца. Да никогда ты его не повторишь, ты ты не он. Просто поэтому ты его не повторишь. Знаешь, Дима Атерлей, прекрасный психолог, который был у меня тоже в прямом эфире, он сказал, Ром, любая книга про успешный успех работает. Просто начни что-то делать, что там написано, О. выбери тот конкретный пример, прием, который на тебя конкретно сработает, создай из 20 книг свою собственную формулу, вот тебе успех. Да, ну, то есть я вот пришел точно на каком же мнении, что успешные книги полезны именно этим, да, что там Найди что-то, что они там применяли, если тебе инструмент, кажется, заходит в твой контекст. И от него бери, может быть эффект, да, бери применяй. Да. Не, не надо всю систему тащить, не надо забирать с собой все, что они там после сделали и до. Да? Возьми конкретно эту маленькую вещь и беги ее применить. Вот. Круто. И это, и это будет… Ну, на самом деле, если уж про это говорить, то я бы тогда искал книги почитать не про успешный успех, а про то, кто где и как обосрался. Да. Потому что про них, к сожалению, мало пишут, да. Но потому что при успешном успехе мы еще имеем вот эту вот там ошибку выжившего, да, долетел туда финиша вот этот один случайным образом, а сотня из них полегло. Мне гораздо интереснее, почему узнать, почему сотня полегла, да. А не как этот единственный удачный чувак, блин, повезло ему. Счастливчик, да, один из став все равно должен был долететь. Вот процентов. Даже, поэтому, даже по статистике. Да, да, да. И поэтому вот мне интересно, а как бы а можно ли добыть вот эти книги неуспехов? И почему их так мало пишут? Слушай, ну, знаешь, я когда первый раз попал в американский университет, это было в 999 году, и нас привели в Wells Fargo, тогда еще маленьким ну таким банком, перед нами выступал специалист по малому и среднему бизнесу. Он говорит, знаете, мы с большим удовольствием дадим кредит тому, кто уже обанкротился, но выстоял, mm -hmm. чем тому, кто первый раз приходит за кредитом. Тогда для меня это казалось непонятно, теперь я это понимаю. Mm -hmm. Да, ну за, как, забитого, двух, двух небитых дают, да. Mm -hmm. да. Это тема про это, да. Поэтому книжки. Ну, давайте писать книжки про наши ошибки. Вот, Когда это. ты напишешь свою книгу? Фу, я боюсь никогда. Я общался. Ну, у меня была мысль была: вот даже есть, наверное, пара страниц, значит, их где-то, сохраненных. Она была давно. Я пошел общаться с людьми, ну, как бы, кто писал книги, да. Поэтому, как написать книгу, надо пойти и пообщаться с авторами и понять, как это вообще. Ага. Вот. Я пошел пообщался там, в ну, своей отжальной тематике там с парой довольно известных товарищей, которые э, хорошо все сделали. Вот. Меня они очень порадовали ответы, в том плане, что каждый из них сказал, что, слушай, э, там, ну, примерно на год э, забудь про семью, забудь про все, утром ты будешь идти, садиться в кафе где-то вдали от всех, что-то заставлять себя печатать именно заставлять я То тоже об этом слышу. неважно что причем он говорит вот твоя цель писать это будет хреново у тебя не будет настроение не будет вдохновения у тебя ничего все будет казаться полным полной лажей тот текст который пишется будет бредовым вот но это просто э, вот, надо писать да? и, и надо писать каждый день и Потом, ну вот он говорит, после года этой работы, да, каждодневного писания у тебя начнет просматриваться какая-то структура, там дальше редакторы и все дела, и что-то из этого, возможно, родится. Вот. Но я понял, что, блин, это очень серьезный путь, дальше я пошел ко всяким альтернативщикам, ну, то есть, это, mm -hmm. я понял, не мое, то есть, вот засесть где-то на год там без семьи, не на этом этапе жизни, так и сказал себе, вот. возможно, это будут там мемуары. Или когда я там чего-нибудь сделаю гениально. Поэтому я понял, что это не мой путь. Поэтому сразу отметать написание книги, потому что один путь не мой, я не стал, я задумался над тем, что, ну, может, есть другие пути. Да. Вот. Поэтому пошел по, по общаться с людьми, говорю, слушайте, а есть там, вот ты не знаешь способа, как написать книгу, так, чтобы год не сидеть где-то там. И ну, не есть, там можно наговаривать на диктофон, там, чтобы кто-то Да, да, да. Я погрузился в ответе всех товарищей. Кто-то сказал, там, наговариваешь на диктофон, отдаешь литературному негру, он фигачит, и как бы из этого чего-то получается. Кто-то предлагал, там, берешь кучу блокпостов агрегируешь, получается... И получается книга. Тоже, такую, тоже книга, да. Такую книгу, кстати, мы сделали. Это не книга, я вам сразу скажу. То есть ошибка, ну, могу поделиться ошибкой, да, мы там первый проход, подход книги мы там внутри нашей unusual Concepts компании делали. Я Илья Павличенко там взяли кучу наших блог-постов, как-то их структурировали, вывалили ее как пособие для скрам мастеров, инструменты. Это не то. Это, получается, сборник блокпостов. Это не книга. Угу. У, нее, э, у нее нет красной нити, которая должна проходить. Связывать у нее. Да. да. Сереж, смотри, все. Маша написала написал вопрос. Есть ли у вас книга для жизни на всю жизнь? книга. Э, слушайте, ну, мне кажется, как только мы вот так копаем, то мы должны прийти к каким-то религиозным штукам почитать тору почитать коран почитать библию мне кажется книги про всю жизнь они вот такие да. Мне первый на ум приходит евангелие ну религиозная литература почему-то да мне кажется угу. потому что они много тысяч лет озабочены вопросами жизни да и передачи знаний о жизни Поэтому, мне кажется, ничуть, опять же, это не про то, чтобы быть религиозным, да, и там, это не про религию, это как раз, а что я смогу достать из этой книги для себя? Слушай, и, и вот, кстати, Маша говорит, мне тоже Библия заходит, Изуар. А вот второй вопрос она написала, что вот по словам Татьяны Черниговской, чтобы спасти интеллект от спама и разложения примитивизма, Нужно читать сложную литературу. Маш, приведи, пожалуйста, пример сложной литературы. Сережа, тебя спрошу. Как ты считаешь, вот, что у тебя относится к сложной? И могут ли впереди еще появиться шедевры сложной литературы? Mm. Я соглашусь в целом с ä, утверждением. С Машей? Да. Yeah. да. Ну, или с Татьяной, которая говорит об этом. Ну и с Машей, и с Татьяной. Я понимаю, mm -hmm. Маша разделяет этот взгляд. Это, мне кажется, это вообще не только про книги. То, то есть, есть «Война и мир» будет еще в другая? А, конечно, ну, я уверен, что будет. То есть на вопрос будет, не будет, мне кажется, что будет, потому что люди мыслить не перестали. Пусть массово а, это не то, что пользуется супер популярностью, да, и там книжки разряда «Не хочу никого обижать, не буду называть именно авторов», вот. но есть книжки, которые читают массово, да, которые легко читаются и как бы, ну и вот это я и буду жевать, да, и люди читают. Но это, конечно же, не не уменьшает количество людей думающих на этой земле, и эти люди будут тянуться к более сложным, к более сложной литературе. Да. Поэтому я уверен, что она будет жить, да, она нишевая, и, наверное, это в целом и будет, наверное. То есть я верю в что, что да, мир в этом плане упрощается. Тут немножко эволюция, мне кажется, сыграла с нами злую такую шутку. В целом, эволюционно мы все стремимся к экономии энергии. Ну, то есть, вот, если есть способ энергии с мы мы делать, это... то мы не будем делать. Да, мы это не будем делать. И, и мозг наш на именно на это заточен. То есть, каждый из нас даже не осознает, что мозг каждый день делает выбор в сторону экономии энергии. Вот, есть, есть в голове шаблон стандартный, я не буду думать, говорит мозг, да, но на тебе шаблон, держи, бабушка всегда говорила, не высовывайся, и, и все, и этот шаблон там, он выстреливает. Это, с одной стороны, здорово э, с эволюционной точки зрения, потому что те вещи, которые нас работали и спасали нас там, от тигров и прочей фигни, да, выживаемость от этого повышалась, да? то есть ты, ты получал себе в наследство эволюционно, правильные наборы шаблонов для выживания. Для выживания, да, да, конечно. И при этом твоя способность думать отключается все больше и больше. Чем больше у нас шаблонов, тем больше мы отключаемся. Чем... То есть как раз получается шаблонизация мышления как таковая. Вообще, да, в себя, да. И, и купе с тем, что все мы, как живые существа, экономим энергию, включать мозг затратно, мыслить затратно. И поэтому включение мышления в целом затратный процесс. Поэтому читать сложную литературу э, тоже затратно. Угу. Окей, слушай, ну классно. Мне кажется, просто вообще мы очень четко открыли тему, о, зачем вообще читать, почему ты читаешь, и э, как вообще, э, насколько для нормального человека, который хочет развиваться, это важно, Спасибо тебе огромное. Будут, я буду постоянно рыться в твоем блоге, выискивая новые темы, которые мы хоп, договоримся и быстро с автором поговорим с тобой. Но мне бы очень хотелось сделать, знаешь, может быть, давай подумаем, вот э, скрам для, для человека. Вот как можно инструменты скрам вот, за 30 минут объяснить, чтобы повысить эффективность обычного нормального человека в домашних условиях. Подумаем, можем такую тему прикинуть? Легко, да, я думаю. Супер. Спасибо тебе огромное, спасибо, что ты был с нами эти 30 минут. Пока и прекрасного тебе вечер. Спасибо так. тебе тоже. До связи Также. всем. Ага. Друзья, мы продолжаем наши прямые эфиры. Самое главное, что они посвящены самой главной теме – персональной стратегии человека. Все, что мы делаем, является неотъемлемой частью э, манифестации наших внутренних ценностей. Именно наши ценности ведут нас туда, где мы находимся, сейчас, здесь, в эфире или где-то еще. А как раз осознание своих ценностей, формирование модели поведения на основе ценностей невозможно без чтения глубокой литературы. И э, рекомендую всем читать. Прекрасное время для всех э, православных читайте каждый день Святой Евангелие. Это прекрасное время время Великого Поста. Для всех тех, кто не принадлежит никакой э, религии, читайте классическую литературу, читайте бизнес-книги, находите задачи, ставьте себе вопросы и научите э, читать и э, учитесь читать. Большое вам спасибо. Сергей только написал про ценности. На Значит, обязательно сделаем эфир про ценности. Всем прекрасного вечера, всех э, пока ставьте сердечки, чтобы у нас все, всех сегодня вечер сложился великолепно. Друзья, прекрасного вам вечера.